Привет! Сегодня будет обзор про CarPrice. CarPrice — компания, основанная как российский сервис для продажи поддержанных автомобилей. Основан 15 июля 2014 года. Занимаются бесплатной диагностикой машин и их покупкой. В дальнейшем стала позиционировать себя как международная компания, аналог некоторых зарубежных проектов. В настоящее время имеет офисы в ряде городов России, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону. Главный офис в Москве. CarPrice выступает посредником между владельцем авто и дилером. Схема взаимодействия между ними выглядит так. Чтобы воспользоваться услугами CarPrice, клиент должен составить заявку на официальном сайте компании, дождаться звонка оператора, согласовать время визита, и приехать в один из офисов, после чего специалисты CarPrice оценивают автомобиль и выставляют его на интернет-аукцион, в конце которого клиенту будет названа самая высокая ставка. Если клиент согласится продать машину за названную цену, то получит деньги наличными. По статистике компании продаются в среднем 53 100 автомобилей, приезжающих на оценку. Среднее время продажи составляет 36 минут. Владельцы сервера утверждают, что в базу CarPrice входят более 10 тысяч дилеров, в каждом аукционе участвует не меньше 60 дилеров. В то же время критики считают, что это лишь красивая картинка, а цена, как правило, определяется в реальном времени сервисом самостоятельно. Быстро и выгодно продать транспортное средство получается не всегда. Нередкость на сегодняшний день и мошенники, которые специально спекулируют ценами на автомобильном рынке. С помощью популярного сервиса CarPrice вы сможете выгодно продать свой автомобиль и быстро получить за него максимальную сумму наличными или переводом на банковскую карту. Сервис работает следующим образом. Вы оставляете заявку на сайте с указанием марки автомобиля, модели и года выпуска. С вами связывается представитель компании и предлагает посетить офис. 30-минутный аукцион позволяет выявить максимальную стоимость продаваемого транспортного средства. В онлайн-аукционе принимают участие более 14 тысяч официальных дилеров. Если вы согласны с выдвинутым предложением, то заполняются необходимые бумаги, и деньги переводятся на банковскую карту или выдаются наличными без комиссий и задержек.